Здравствуйте, я Коннет Копланд. У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Целитель здесь. Слава Богу! Аллилуйя! Слава! Да, целитель здесь! Целитель здесь! Иисус, Целитель, слава Богу вовеки. О, Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы прославляем Тебя за то, что Ты всегда обеспечивал исцеление для Твоего народа с самого начала существования этой земли. Ты всегда обеспечивал исцеление, и мы благодарим Тебя за него. Ты никогда не изменялся. И сегодня день чудес. Сегодня день исцелений. Сегодня день освобождения. Сегодня день, когда рабство уходит прочь и приходит свобода. Аллилуйя. И мы воздаем тебе хвалу, честь и всю славу во имя Иисуса. Если вы согласны с этим, скажите аминь. Пожмите руку двум или трем людям и скажите, «Целитель здесь, и я рад!» И затем вы можете садиться. Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу! Спасибо тебе! Школа исцеления! Школа исцеления! Мы начнем с притчей 3.2. 2. Я прочитаю вам из расширенного перевода Библии. Сын мой, не забывай мой закон или учение. Не забывай мой закон или мои заповеди и мое учение. Не забывай мой закон или мое учение. Пусть твое сердце хранит мои заповеди. Когда вы храните и соблюдаете заповеди, но не вкладываете в это свое сердце, это не работает. И на школе исцеления, это школа, поэтому мы используем много мест писания, и это наш учебник, мы используем много мест писания. Ибо долготы, скажите, долготы дней, долготы дней и «Лет жизни, которая стоит того, чтобы ею жить, и спокойствие внутреннего и внешнего, продолжающегося в преклонном возрасте вплоть до смерти, они приложат тебе. Долгота дней и годы жизни, которая стоит того, чтобы ею жить». Жизнь без Иисуса. Она не стоит того, чтобы ей жить. Жизнь болезни – это не та жизнь, которая стоит того, чтобы ей жить. Жизнь, когда вы не можете прокормить свою семью, это не та жизнь, которая стоит того, чтобы ей жить. Это печаль. Как вы отходите от этого? Что ж, вы проводите время в Слове Божьем. Вы проводите время с Господом. А вы проводите время, прославляя Его. А вы проводите время, поклоняясь Ему, и вы учите этим вещам своих детей. Аминь. Жизнь, стоящая того, чтобы ей жить. Слава Богу. Молодые люди, ухватите за это. Ну, знаете... Нет, нет, нет, нет. Подождите минутку. Да, ну брат Копланд, понимаете, мне всего 25 лет. Я помню, было время, когда мне было 25 лет, и дело шло к 30 и дело шло к 40, и дело шло к 50. Я помню 50. Это было здорово, но все равно не так здорово, как оно сейчас. Затем я помню 60, и я помню 65, и я помню 70. Но это все была жизнь, которая стоит того, чтобы ей жить. Сейчас мне 86. И говорю вам, я получаю удовольствие от жизни больше, чем когда-либо раньше. Потому что я сейчас нахожусь в самой лучшей физической форме, в которой я когда-либо был. Аминь. Жизнь стоящее того, чтобы ею жить. Она того стоит. Какое бы время вам ни нужно было проводить в Слове Божьем, сколько бы времени. Ну, брат Копланд, понимаете, я работаю, чтобы заработать на жизнь. И что? Но, ну, понимаете, у меня просто нет времени. Нет, оно у вас есть. Вы не выделяете для этого время. У вас есть время. У вас есть время, особенно, если вы приходите после работы домой и проводите 5 или шесть часов, смотря телевизор, прежде чем ложитесь спать. Это хорошо, если вы смотрите христианские передачи. Но если что-то другое... Нет, нет, нет, нет. Это будет производить жизнь, которая не стоит того, чтобы ей жить. Жизнь стоящая того, чтобы ей жить. И Глория научила меня этому. Если у вас нет времени, вставайте на час раньше. Вставайте и молитесь в духе или делайте так, как делал брат Хейген. Я не так много это практиковал, но я знаю, как это делать. И это что-то удивительное. Вы ставите свой внутренний будильник. Последние 35-40 лет я не пользовался будильником, он только мешает. Нет, будильник есть у вас вот здесь. Я научился этому у него. Брат Копунт, я просплю. Да, проспите, потому что вы только что сказали, что проспите. Да, вы проспите. Нет, поставьте этот будильник. За все эти годы я ни разу пока еще не проспал. Ни разу. Мой дух будет меня за 10-15 минут до того, как я должен проснуться. Я просто лежу и какое-то время наслаждаюсь Господом, а затем встаю и делаю то, что мне нужно делать. Поэтому наметьте время, встаньте, проведите какое-то время в Слове Божьем, а затем возвращайтесь в кровать и наслаждайтесь своим сном до тех пор, пока вам не нужно будет вставать и идти на работу. У вас есть время, если вы его выделите. Время – это что-то, что вы никогда не можете вернуть назад. И вы оглядываетесь на время и сожалеете о том, что не сделали то или это, или еще что-то. Аминь. Хорошо. А теперь, притчи 4.20. Будем держаться здесь синодального перевода Библии. Притчи 4.20. 20. Это то, что вам прописано. Это работает. Это то, что вам прописано для исцеления. Врач Иисус прописал это для нашего исцеления. «Сын мой, словам моим, внимай и кричам моим, «Преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь». И у меня в сноске говорится «лекарство» или, извините, «они жизнь для того, кто нашел их». Есть исцеление в жизни Божьей, в жизни Божьего вида, и здравие или лекарство для всего тела Его. И использованное здесь древнееврейское слово фактически означает лекарство, лекарство для плоти, это исцеляющее лекарство. Поэтому мы будем принимать сегодня наши лекарства, мы будем принимать сегодня наши исцеляющие лекарства, и мы будем внимать этому. И в Мизури, в Техасе, в Арканзасе, мы кое в чем все там очень похожи. Понимаете? Мы ничему не внимаем, мы склоняемся к этому. Что ж, нам нужно склоняться вот к этому. Но что это значит? Это значит, что вы делаете это приоритетным. Вы внимаете этому. Делаете это приоритетным. Поэтому, если кто-то говорит, «Брат Копланд, я действительно хотел бы встретиться с вами». Есть кое-что, о чем мне нужно с вами говорить. О, что ж, да, мне бы хотелось это сделать, Лен, но прямо сейчас, понимаешь, я должен внимать вот этому. Это в приоритете, мы поговорим позже. Это просто означает, что вот это стоит на первом месте. Это в приоритете. Внимай моим речам. Это делает Божьи речи. Это делает его заветы наивысшим авторитетом в моей жизни. То, что он говорит, стоит на первом месте. И вы возвращаетесь к бескомпромиссному слову Божьему, к бескомпромиссному слову веры. И я еще раз повторю то, что продолжал говорить мне и о чем продолжал проповедовать мой отец в вере. Вы в конечном итоге потеряете то, что пытаетесь сохранить, идя на компромисс. Ну, я просто не могу это сделать, я не могу это сделать, понимаете? Нет, нет, нет, нет. Я не могу это сделать, это слишком трудно. Я просто не могу это сделать. Нет, нет, нет. Больше не говорите со мной об этом. Я знаю, что Слово Божье говорит, что я исцелен, но больше не говорите со мной об этом. Я не буду верить во что-то, чего я не могу видеть, и я не буду это говорить. Вы пошли на компромисс со Словом Божьим. Вы не преклоняете свое ухо к этим речам. Что это? Что значит «преклонять»? Вот что значит преклонять. И у меня здесь есть возможность склониться к этому или же склониться к этому. Но я склоняюсь к Богу. Я прислушиваюсь к Нему. Поэтому я преклонился к Его Слову. К тому, что говорит Он. И Он говорит. Избегай ссор и распри. И я избегаю ссор и распри. Аминь. Ссоры и распри убьют вас. Беспокойство убьет вас. Курение убьет вас и от вас будет плохо пахнуть, пока вы будете курить. Но привычка беспокоиться намного хуже привычки курить. Намного хуже. И Библия много говорит о беспокойстве, потому что оно основано на страхе, а не на вере. Хорошо. И мы должны всегда на школе исцеления, мы должны всегда устремлять наши... Глаза. Господь недавно снова исправил меня в этом вопросе. Буквально недавно. Когда я просто цитировал мои места Писания об исцелении. Просто цитировал их. И он сказал, нет, помнить то, что ты съел сегодня утром на завтрак, это тебя не напитает. И как-то раз Господь по-доброму, но строго мне Выговорил. Он сказал, «То, что ты помнишь вкус картошки, это тебя не напитает». Не напитает. И я не против того, чтобы заучивать наизусть места Писания. Я никогда не записывал места Писания, чтобы выучить их наизусть. За исключением только некоторых, конечно, таких как плоды Духа и так далее. Но если вы достаточно много читаете их и говорите их, они будут просто выходить из вашего Духа. И особенно эти места Писания об исцелении. И я прохожусь по ним каждое утро в отношении Глории, семьи и так далее. И Господь сказал, ты снова это делаешь. Хорошо. И поскольку я делаю это в ванной, там же я пью свои витамины, свои утренние витамины, такие как витамин С и так далее, и я прохожусь по всем своим местам писания об исцелении. И я выписал их все в небольшой разлинейный блокнот и скотчем приклеил к зеркалу. Это не так сложно сделать. И я устремляю свои глаза. Да не отходят они от глаз твоих. И я устремляю свои глаза на эти слова, потому что недостаточно, чтобы они просто проходили через мою память, но нужно, чтобы они входили через глаза. Наши пять органов чувств, это основные. Главные ворота. Что мы видим, так же важно, как и то, что мы слышим. Аминь. Это два основных пути. Что мы видим и что мы слышим. И мы видим Его Слово нашими глазами. И когда мы говорим эти слова, верим им, цитируем их и читаем их, они выходят из наших уст, входят в наши уши, в наши глаза, в наш дух в наш мозг и влияют на чувства нашего тела. Слава Богу! И затем в мой дух приходит вера, потому что я слышу, как я читаю Его слова. Возможно, для вас эти утром оно стоило того, чтобы это услышать, потому что это работает. Это работает. Аминь. И это работает каждый раз. Мы знаем из 10 главы Римлянам, что вера приходит от слышания и слышания. Вера приходит. Она действительно приходит. И если мы слышим и делаем то, что Он говорит, вера приходит. Такого не бывает, чтобы вера не приходила. Потому что это то, что делает вера. Позвольте мне подбросить вам небольшую мысль, которая поможет вам. Вера приходит. Страх отступает. Посмотрите на Адама и его жену. Они ходили. С Богом, разговаривали с Богом, затем они согрешили. И когда после этого Бог позвал их, страх заставил их убежать и спрятаться. Вы можете это видеть? Вера и страх – это духовные силы. То, что мы знаем как страх, первоначально было верой Адама. Аминь. Но когда он согрешил, пришел страх. Что ж, мы знаем это. И я не хочу сейчас долго на этом останавливаться, но это важная информация. Я так и не придумал, как проиллюстрировать это лучше, чем на примере компаса. Есть... Север и юг, восток и запад. Это все направление компаса. Если я исцелен, это север, это вера, а это страх. И одно и второе. Это направление компаса, но они абсолютно противоположные друг другу. Вера и страх. Вера принимает от Бога. Страх, беспокойство, сомнение, всякое сомнение основано на... Страхе, неверие. И неверие – это не отсутствие веры. Говоря об Иисусе, Писание говорит, «И не мог совершить там никакого чуда. Он возложил руки на нескольких людей с несерьезными заболеваниями, на нескольких больных и исцелил их. И он удивлялся их неверию. Не отсутствие веры. Нет такого понятия, как отсутствие веры. Вы постоянно чему-то верите. Сейчас вы верите чему-то из того, о чем я говорю, потому что вы одновременно с этим думаете. Поэтому неверие, это когда вы не верите тому, что Бог сказал в своем слове, а вместо этого верите чему-то другому, например, вашим мыслям или вашим чувствам, или тому, что говорит кто-то другой. Вместо того, чтобы сказать, что ж, это то, что сказал Бог, значит, так оно и есть. Поэтому я выбираю верить этому. Пример. Много лет назад у меня был грипп. Знаете, это когда у вас начинает все болеть. У вас болят брови, у вас болят ваши глаза. Я отвез Глорию в химчистку, она пошла туда. У меня лежала моя Библия. Я остался в машине. И я подумал, наверное, на обратном пути ей придется сесть за руль. Моя Библия лежала там в машине, и она была открыта на 1 Петра 2.24. Ранами его вы исцелились. И пока Глория была в химчистке, я просто взял в руки Библию. И я действительно плохо себя чувствовал. У меня все болело. Я сделал следующее. У меня просто было водительство это сделать. Я никогда не слышал, чтобы кто-то это делал, но я взял ее в руку, ткнул своим пальцем, и так, видите, что я делаю? Я вкладываю это в свои глаза, и я говорю это своими устами. Я просто поднял вот так свою Библию, и я сказал, «О, отец, я выбираю верить в это». Это все, что я сказал. Я выбираю. Понимаете, это вера. А неверием будет... Я просто не могу это сделать. Я знаю, что Библия так говорит, но я настолько болен. Это неверие. Поэтому я сказал, я выбираю верить в это, Господь. И я положил Библию там, между сиденьями. И знаете, прошло... Не так много времени, потому что Глория очень быстро сходила в химчистку. И я сказал, «Знаешь, наверное, я смогу сам поехать за рулем обратно домой. Я чувствую себя лучше. Я действительно чувствую себя лучше. Да, я чувствую себя лучше. Я сам поведу машину. И к тому времени, как мы приехали домой, я чувствовал себя достаточно неплохо. И я сказал, «Да, это здорово». И Глория приготовила ужин. И ей не нравится готовить, но она превосходно готовит. Глория приготовила отличный ужин. Я сел и поужинал, и когда на следующее утро я встал, я был исцелен от головы до ног, потому что я выбрал верить.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 «Послание к евреям». О, говорю вам, я люблю это послание. Это послание, в котором вы можете жить, работать и служить. Там просто везде апостол Павел. Кто-то может сказать, ну, мы не знаем, кто написал послание к евреям. О нет, мы знаем. Ну же, почитайте его. Там такой же стиль, которым апостол Павел писал Тимофею. Я имею в виду, что он отстаивает свою позицию от начала и до конца. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Посмотрите на первый стих 12 главы. «Братолюбие между вами да пребывает». Хотите оставаться здоровыми? Это то, что вам придется делать. Вам придется это делать для того, чтобы сначала исцелиться, потому что вера действует любовью. Это Божья вера. Иисус сказал, имейте веру Божью. Именно так это звучит в синодальном переводе Библии. Он сказал, имейте веру Божью, имейте веру Бога, имейте Божий вид веры. Аминь. «Имейте веру Божью, и вера, которая пребывает в вашем духе...» Эта духовная сила пришла туда, когда вы приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя. От кого еще вы могли ее получить, как не от Бога? Это дар Божий. Это Божий вид веры. Это Божья вера. Аминь. И она действует любовью. Почему? Бог есть любовь. Поэтому внутри вас есть вера любви, и вы можете выбрать любить или не любить. Любовь — это не чувство, это личность, проявленная в человеке Иисусе. Слава Богу! И Он жив. И любовь сегодня в этом зале, и любовь там, где вы сейчас находитесь. Слава Богу, и любовь в нас. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не знаю, оказали гостеприимство ангелам. Что? Ну же, этот зал сегодня наполнен ангелами. Они здесь. Они агенты исцеления. Мы получили свидетельство одного человека. О, говорю вам, это что-то восхитительное». Что ж, оно все восхитительное. Я достаточно легко прихожу в восторг, когда дело касается веры в Слово Божье. И у этого человека было ужасное, ужасное заболевание сердца. И он проснулся посреди ночи. Он проснулся. И над ним стоял этот огромный человек, и его руки были на его груди. И он сказал, «Продолжай спать дальше, все в порядке». И этот человек снова уснул и проснулся утром с новым сердцем. «Мне бы хотелось, чтобы и со мной такое произошло. Что ж, перестаньте просто хотеть. Перестаньте хотеть. Слава Богу! Ваш ангел?» Вы спросите, «У меня есть ангел?» «О да, о да. Так сказал Иисус. Время от времени просто читайте». Что здесь говорится об ангелах? В Библии полно ангельских существ, полно работы ангелов. В послании к евреям ангелы, они повсюду. В первой главе. Не все ли они, суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Что ж, безусловно, слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Помните узников,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 Это так мощно. Я никогда. Я никогда. Я никогда, никогда, никогда, никогда. Я никогда, никогда, никогда, никогда не оставлю тебя. Я никогда, никогда, никогда, никогда не покину тебя. Даже тогда, когда вы сделали что-то настолько отвратительное, и вы сожалеете о том, что вы это сделали, он! по прежнему рядом и он никогда не покинет вас нет не покинет и в любом случае он всегда подталкивает вас к тому чтобы покаяться он в любом случае постоянно подталкивает вас к покаянию и он не покинет вас и не будет вас принижать как только вы каетесь в этом грехе он больше никогда о нем даже не упомянет с ним покончено вы очищены от него Поэтому перестаньте чувствовать себя отвратительно из-за Него. Бог забыл ваши грехи и преступления, поэтому и вы их забудьте. Аминь. Не позвольте этому стать для вас бременем. Будьте честными и назовите этот грех его отвратительным именем. Не называйте его просто вашей проблемой. Да, это проблема, но есть такой грех. Да, Господь, я солгал. А насчет чего я солгал? Ну, во-первых, я сказал им, что буду там в три часа, а пришел в 4.15. Я просто солгал об этом, и я покаялся в этом. Я потратил час их времени, заставив ждать меня. Это была ложь, и я покаялся в этом, и я покаялся перед ними. Невозможно, это была большая ложь возможно это была просто бессовестная ложь что ж признайте это и затем сбросьте с себя это просто обратитесь к первой главе 1 Иоанна и положитесь на кровь Иисуса положитесь на его кровь я вожу с собой маленькие пластиковые стаканчики для хлеба преломления вашей церкви используют эти маленькие пластиковые стаканчики у которых наверху есть эта маленькая пластиковая штучка. Знаете, откуда они взялись? Вероятно, нет. Много лет назад по спутнику прошло всемирное служение хлебопреломления. Это было самое начало спутниковых трансляций, и один из наших очень близких друзей, все его звали мистер спутник, Клайд МакДжи, он помог нам подключить вместе... Все эти спутники. Никто раньше никогда такого не делал. Я мог видеть Янгичо в Южной Корее, как они принимали хлебопреломления и подключались в других местах по всему миру. И эти стаканчики были разработаны компанией Велчс, чтобы у вас могли быть сотни или тысячи их, если вам нужно. Они разработали их для нас, чтобы нам не нужно было использовать обычную посуду. Разве это не здорово? Разве вам это не нравится? Например, в эту поездку я взял с собой несколько таких стаканчиков, чтобы у меня была возможность каждый день принимать хлебопреломление. Понимаете? Возьмите закрывающийся сверху мешочек, положите в него вот эти стаканчики для хлебопреломления, возите их с собой и просто принимайте хлебопреломление. Просто общайтесь с Богом и принимайте хлебопреломление в отношении своего исцеления, прощения греха, слава Богу, и полагайтесь на это. Просто оставайтесь в этой сфере и постоянно оставайтесь в сфере покаяния. Аминь. Джон как-то раз спросил у меня, и Джон, он такой прямой, «Папа, откуда ты всегда знаешь, «Что я сделал или что я собираюсь сделать?» Я ответил, «Потому что, сынок, я делал это до того, как это сделал ты». Он так похож на меня. И я сказал, «Раз я получил представление о себе, то я получил представление и о тебе». Ты это понимаешь? И Джон Копланд по-прежнему мой лучший друг. Господь научил меня этому много-много лет назад. И вам нужно понимать это в отношении ваших детей, потому что это поможет вам оставаться здоровыми. Джон был еще молодым, молодым парнем. И? Ко мне пришло слово от Господа. Итак, послушайте внимательно, потому что это исцеление, это исцеление для вас это исцеление для вашей семьи, это исцеление для ваших детей, и неважно, сколько им лет. Господь сказал мне, «Я только один раз слышал слышимый голос Божий». Но, в любом случае, вы слышите это вот здесь. Эта способность есть у каждого рожденного свыше верующего, но вам нужно практиковать Его присутствие, разговаривать с Ним, а затем слушать. Замолчите и слушайте. Уделите какое-то время и просто говорите Ему, как сильно вы Его любите. Господь, я люблю Тебя больше, чем я люблю свою жизнь. Я в Твоем распоряжении. Помню, я был на одном собрании в Хьюстоне. Это было не мое собрание. Я просто был там и прославлял Бога. И это было замечательное собрание. Я стоял на коленях, и я подумал, «Я не помню, чтобы я когда-либо говорил Господу, как сильно я Его люблю». И я просто сказал это. Я сказал Господь, «Я люблю Тебя». И прямо здесь Он сказал, «Я тоже, Сын, Тебя люблю». Я просто заплакал. Он сказал мне что-то, что не было укором. В те дни я получал много укоров, потому что моя жизнь менялась. И он сказал мне, что он любит меня. Бог любит меня. Бог любит Каната. Каната? Он любит Каната. Что ж, позже. И послушайте меня сейчас. Пожалуйста, очень внимательно. Если кто-то уснул, толкните его и скажите, «Тебе нужно это услышать». Вам действительно нужно это услышать. Университет Орла Робертса. И я тогда только-только узнал о молитве согласия. Это что-то мощное. Это то, что не требует от вас больших усилий. Вы можете делать с этим что угодно. И меня это настолько удивило. И я был в 17 главе Иоанна. Я тогда не осознавал, «Откройте ее, пожалуйста, вместе со мной». Я тогда не осознавал, что 12, 13, 14, 15, 16 и 17 главы Иоанна это все происходило на той вечере Завета. И Иисус, Он ел Пасху. Что Он делал? Он принимал с ними хлебопреломление. Именно с той вечери. «И пришло хлебопреломление». Апостол Павел написал в 11 главе 1 Коринфянам, «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». Я сказал, «Господь, и я был в нашем маленьком доме». И я просто ходил туда-сюда, я подумал, «О, Господь». Я сказал, «Иисус, ты молился этой молитвой, я буду соглашаться с тобой». И я просто начал читать ее. «Сия же есть жизнь вечная. Да, знают тебя, единого истинного Бога и Иисуса Христа». И я сказал, «О, я соглашаюсь с этим. Я прославил тебя на земле». И я продолжал, «Я соглашаюсь с этим». И я просто продолжал читать дальше, и говорю вам, вы говорите о благословении, и оно просто текло, оно просто текло через меня и по мне, и я продолжал читать, и я соглашался, они не от мира, как и я не от мира, освети их, 17 стих, и затем 18 стих, как ты послал меня в мир, так и я послал их, я сказал, о Бог, он посылает меня в этот мир, и затем я дошел до 20 стиха, не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их,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 «Нет. Нет. Бог любит меня так же сильно, как Он возлюбил Иисуса?» «Нет, нет, нет. Я не знал, что был новым творением во Христе. Позже я понял это, но на тот момент для меня это не было откровением. Все, что я тогда мог делать, это просто молиться и соглашаться со словами Иисуса». «Бог любит меня так же сильно, как Он возлюбил Иисуса». Нет, как такое может быть? Если бы это не были слова Иисуса, я бы никак не смог согласиться с этим. И тогда я начал ходить по той комнате. «О, Бог, ты любишь меня так же сильно, как ты любишь Иисуса». И если бы это не были слова Иисуса, я бы никак не смог в это поверить. Поэтому я поднял свою руку, и меня трясло. Во не был страх. Понимаете, я считал себя просто... Старым грешником, спасенным по благодати. Так, подожди минутку, глупец, ты был старым грешником, но ты действительно спасся по благодати, поэтому исправь это. И я продолжал ходить по той комнате. Бог любит меня. Поначалу мне в действительности не очень хотелось это говорить, меня всего трясло. Бог любит каната. Бог любит каната так же сильно, как он любит Иисуса. И меня всего трясло. Я ходил по той комнате, и чем больше я это говорил, тем сильнее я становился. И к концу я уже восклицал это, и с тех пор я восклицаю это. Что ж, просто немного задумайтесь об этом. Конечно же, Он любит вас так же сильно, как Он возлюбил Иисуса, потому что Он послал Иисуса, чтобы вернуть вас. Аминь. Бог посеял одного сына, чтобы привести многих сыновей в славу и исцелить их. Слава Богу, Бог любит Кеннета. И я просто ходил по той маленькой комнате. Бог любит Кеннета. Бог любит Глорию. Бог любит меня. Он любит меня. Я люблю Бога, и Он любит меня. Он любит меня. Я люблю Бога. Он любит все, кроме греха. Но Он любит грешника. Аминь. Это исцелит вас. И? Господь сказал мне, Кеннет. Джон думает, что ты считаешь его плохим мальчиком. Я сказал, «Господь, я не считаю его плохим мальчиком». Он сказал, «Ты преувеличиваешь его грех». Он делает что-то не то, и ты набрасываешься на него. Он делает что-то не то, и ты набрасываешься на него. Я сказал, «Хорошо, я это исправлю». И Господь сказал, «Подожди минутку. Тебе нужно понять следующее. Ты являешься отцом только лишь его плоти. Ты не являешься отцом его духа. Он рожден свыше?» Я ответил, «Да, рожден. Я привел его к Господу, когда он был еще маленьким. Тогда Господь сказал, вы в первую очередь братья во Христе, а не отец и сын. И после тех собраний я вернулся домой. И когда я вернулся домой, я сказал, Джон, когда последний раз я заправлял тебе полный бак? У него был тогда пикап. Что ж, у него всегда не хватало денег на бензин, и он сказал «Уже давно, папа». Я сказал «Поехали, садись в свой грузовичок, поедем, заправимся, поедем заправим твою машину, давай заправим ее». Мы сели в его грузовичок и поехали на заправку. Я сказал «Джон, на этих собраниях, на которых мы только что были, Господь сказал мне, что ты думаешь, что я считаю тебя плохим мальчиком». Он расплакался и сказал «Папа, я сделал достаточно, чтобы заставить тебя считать, что я плохой мальчик». Я сказал, «Джон, позволь мне тебе кое-что сказать. Я не просто твой папа. Ты знаешь Иисуса, как своего Господа». «Да, я сказал, мы братья во Христе Иисусе». «Ты мой брат в Господе, и ты мой друг. Ты не просто мой сын. И я хочу тебе кое-что сказать». Если бы ты совершил самое ужасное преступление в истории, и тебя бы посадили в какую-нибудь самую дальнюю подземную темницу, где даже не было бы нормального света. Я хочу тебе кое-что сказать. Я бы использовал все свое влияние и делал бы все, что только можно, чтобы вытащить тебя оттуда и снова Сделать тебя свободным человеком, потому что я не держу против тебя твоего греха. И я больше никогда не буду снова преувеличивать твой грех, сынок. Никогда. Никогда. Если я буду видеть, что тебе нужно исправление, я буду исправлять тебя, потому что я учил тебя, что это по Писанию слушаться своих родителей и почитать своих родителей, чтобы ты жил долго на земле. И, конечно же, я хочу, чтобы ты жил долго на земле. Мы с ним хорошие друзья. 144-й псалом, третий стих. Велик Господь и достохвален, и величие его неисследимо. Восьмой стих. Господь. «Щедр и полон». Скажите «полон». Он полон. Полон. Позвольте мне немного это изменить. Он является состраданием, и Иисус был движим состраданием и исцелял. Что ж, Он – Бог, Явленный во плоти, он полон сострадания, долго терпелив и многомилостив. Благо Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои. О Господь, 12 стих. Чтобы дать знаться нам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. «Царство твое, царство всех веков и владычество твое во все роды». И 16 стих. «Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Это Божье благоволение. 19 стих. «Желание боящихся его он исполняет». Прислушайтесь к нему. Он исполнит ваши желания. Ваше желание быть сегодня исцеленными. Ваше желание быть сегодня исцеленными, смотря нас онлайн, ваше желание быть сегодня здоровыми. Желание боящихся его, Он исполняет вопль их слышит и спасает их. Он благой Бог. Он абсолютно благ. Он одна благость. В нем нет ничего плохого. Он свет. В нем нет тьмы. И Он любит вас. И Он хочет, чтобы вы были здоровыми.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 «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Деяние 10.38. Проповедует апостол Петр. Это происходит через 10 лет после Дня Пятидесятницы. Он проповедует в доме Корнилия в Кесарии. Корнилий был сотником с Иисусом так легко. Слуга сотника. Он обратился к Нему. Этот сотник построил в Капернауме синагогу, синагогу в том городе, где жил Иисус. И Иаир был начальником той синагоги. Корнили был высокопоставленным военачальником. И в этом случае, вы можете знать, военные, вы знаете, о чем я говорю. Я просто использую это в качестве примера. Он был сотником того региона. Его вполне можно сравнить с начальником гарнизона. Он в римской армии был военачальником, того региона и он сказал иисусу я не настолько важный чтобы ты приходил в мой дом скажи только слово я распознаю власть когда ее вижу и иисус удивился его вере и сказал я во всем израиле не нашел такой вера включая своих учеников да что просто вера в слово скажи его я верю в него и он будет исцелен Иисус сказал это слово. Тот слуга был исцелен, и он умирал. Он был при смерти. Аминь. Он был при смерти. Этот сотник сказал, «Скажи это слово». И Иисус сказал его, Он сказал: «Приди в мой дом». И Иисус направился к его дому. «Это то, что я хочу, чтобы вы увидели». Иисус сказал, «Я приду и исцелю его». Сотник сказал, «Нет, нет, нет, нет, нет, тебе не нужно сюда приходить, я недостаточно важный, чтобы ты приходил в мой дом». Это почтение, это высокое почтение. Я не такой уж важный, нет. Но суть в том, как Иисус сделал то, о чем он попросил. И Аир сказал, «Приди и возложи руки на мою дочь». Поэтому Иисус взял ее за руку. Слава Богу. Итак, Петр проповедует здесь, и он отпроповедовал целую проповедь. И вот заключение в 38 стихе. Как Бог, который так благ, скажите это еще раз, Бог настолько благ, он благ, он благой благ. Бог, аминь, он благ, и он благ сегодня. И Он благ к вам, и Он хочет, чтобы вы были сегодня здоровы. Слава Богу! И кто-то из вас, возможно, вы никогда в своей жизни ничего подобного не слышали. Я не верю ничему из того, что они говорят. Что ж, верьте тому, что сказал Петр. И Бог так благ, и Он сотворил все хорошим. Он никогда не творил ничего плохим. Дьявол был хорошим, когда Бог сотворил его, но у него хватило глупости отбросить свое помазание. Он был помазанным херувимом, помазанным ангелом. Он стал плохим. Писание говорит, он был совершенным в тот день, когда был сотворен, но в нем нашлось беззаконие. У дьявола не было искусителя. Он навсегда осужден. Аминь. Но Иисус пришел и вознес наши грехи в своем теле на древо, и умер, сошел в ад и заплатил цену за наше исцеление, за наше искупление, аминь, теми ранами, которые были ему нанесены, мы исцелились, и в то же самое время в том же самом теле он понес наши грехи. Тут не стоит выбор между спасением или исцелением. Это спасение и исцеление, и избавление, и чудеса. Иисус заплатил цену. так эта цена заплачена. Вам доступно это бесплатно. Примите это, возьмите это. Слава Богу. Я научился этому у Глории. Тот, кто принимает. Верьте, что вы получаете или принимаете, и у вас будет тот, кто принимает. Вам нужен тот, кто принимает. Мой внук играет в американский футбол и превосходно руководит игрой. Но его бросок ничего не стоит, если нет того, кто принимает. Он может целый день бросать этот мяч и попасть им тому игроку в лицо. Я фактически видел, как он это делал. И иногда он бросает настолько сильно, что с этим мячом трудно справиться. И я видел, как он попадал кому-то мячом в грудь. И того игрока просто отбрасывала назад. Что ж, Джонатан был в этом не виноват. Дело было в том, кто принимает. И я не виню того, кто принимает, потому что Джонатан бросает этот мяч как пулю. Но я говорю о том, что эти двое должны работать вместе. Джонатан должен сделать точный бросок, и тот парень должен взять его, принять его. Как бы этот мяч к нему не подлетал, он должен взять его. Он должен принять его. Вы должны взять исцеление. Вы должны принять исцеление. Вы должны взять спасение. Вы должны принять его. Вы не можете родиться свыше, не приняв Иисуса. Вы не можете родиться свыше, не веря в это в своем сердце. Вы не можете родиться свыше, не говоря это своими устами. Это вера. Это основа веры. Вы верите в это в своем сердце и вы говорите это своими устами. И апостол Павел сказал, мы верим и потому мы говорим. Это написал псалмопевец, да Павел цитировал его. Мы верим, и потому мы говорим. Сейчас самое время восклицать и ликовать. Вы являетесь тем, кто принимает. Что ж, я бросаю. Слава Богу! Я бросаю это сейчас. И кто-то принимает это. Спасибо тебе, Господь Иисус. Как? 37 стих. Вы знаете происходившее по всей Иудее? начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном, как Бог, скажите «Бог», как Бог, благой Бог, наш благой Бог, как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, или творя добро, и что? Исцеляя всех угнетаемых дьяволом. И это не значит, что Иисус просто всех их исцелил. Он исцелил всех тех, кто принял это. В его родном городе они не принимали его. Иисус все равно возложил руки на нескольких больных и исцелил их. Он пытался. Это подтверждает его волю на то, чтобы исцелять. Я имею в виду, это твой родной город. О, ты хочешь творить добро в своем родном городе. Ну, я не знаю, есть на это его воля или нет. Что ж, пробудитесь. Почему ее не может на это быть? Что в вас такого особенного, что он не будет вас исцелять? Это уже было совершено, дорогие. Это уже было совершено, Иисус уже это совершил, Он уже взял на Себя немощи, Он уже понес болезни, Он уже это сделал, Он уже исполнил волю Божью, Иисус пришел творить волю пославшего Его, и Он ходил, исцеляя всех, кто принимал это, и это происходит через 10 лет после того, как Иисус вознесся в славу. Через 10 лет после его воскресения. До этого времени церковь состояла только из иудеев. Но благодарение Богу закорнили, и, о, это распространилось на всех остальных нас, слава Богу, аллилуйя. Почему? Потому что наш любящий Бог нелицеприятен. Фактически, в 8 главе Матфея Иисус исполнил то, что сказал Исаия. И мы буквально через минуту прочитаем, что сказал Исаия в 53 главе, Матфея 8 глава, 16 стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных.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 Исцелил их всех. И среди того множество народа мог быть и негодяй. Среди того множества народа мог быть и хороший человек. Среди них мог быть кто-то, кто совершил всякого рода отвратительные вещи, о которых вы только можете подумать. Среди того множества народа, да, конечно же, вполне, и в то время было много одержимых бесами людей, потому что в то время религиозные лидеры ничего по этому поводу не делали. Они проповедовали закон, а Иисус проповедовал благословение Авраама, и он начал что-то с этим делать, и он исцелил их, исцелил их всех. Слава Богу. Хорошо. Давайте обратимся ко второму стиху. 19 главы Матфея. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. За ним, Кейт, последовало много людей, и он исцелил их там. Он не сказал им, знаете, Бог исправляет вас этой болезнью. И фактически он позволил этому прийти на вас для того, чтобы вы чему-то научились. В течение следующих пару недель вам придется здесь исправиться, но затем снова приходите ко мне. Вы в Новом Завете такого не найдете. Вы среди апостолов такого не найдете. Вы в Библии такого не найдете, потому что такого там нет. Но в 28 главе книги второзакония он навел на них болезни. Прежде чем это говорить, прочитайте 27 главу. Ответ в 27 главе. Не начинайте сразу с 28 главы. Это были люди, которых нужно было заново ввести в Божий Завет, национальный Завет, который включал в себя благословение Авраама и проклятие закона греха. И Бог поставил их на двух горах. Шесть колен стояли на одной горе, и шесть колен стояли на другой горе. И Моисей вел их, и они должны были выкрикивать в ответ. В некоторых церквях люди до сих пор это делают, когда пастор или священник что-то зачитывает и собрание отвечает. Пастор что-то читает, и церковь отвечает это то что происходило там в тот день с этой стороны было благословение и они выкрикивали все эти и там было много людей и с одной горы они кричали благословлены а с другой в ответ кричали и проклятие они ничего не знали о благословении авраама они многие многие годы находились в плену и сейчас их заново вводили в этот завет. И Бог хотел, чтобы они поняли, если вы будете делать то, что я говорю вам делать, там есть благословение Господне, и вы будете оставаться здоровыми. Вы будете здоровы. И вот что будет происходить, если вы будете нарушать эти заповеди и не будете этого делать. Тогда там есть дьявол, и он будет атаковать вас и пытаться вас убить. Но Иисус это исправил. Иисус был сделан за нас проклятием, дабы благословение Авраама, благословение Авраама через Христа Иисуса могло прийти на нас. Что ж, давайте откроем и прочитаем это. Давайте обратимся к третьей главе Галатам.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 дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа, или то, что дух пообещал в его завете, верой. И всякую болезнь, 61 глава, точнее 61 стих 28 главы Второзакония, и всякую болезнь, и они выкрикивали это, и Моисей выкрикивал это им, и всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге Закона сего, Поэтому нет такой болезни. Что бы там ни обнаружила наука и каким бы новым именем они это ни назвали, это по-прежнему немощи болезни. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Она является частью этого проклятия. Но слава Богу, мы были искуплены от всякой немощи, от всякой болезни, от всякого гриппа, от всякого рака, от всякой слепоты, от всякой глухоты. Эй, мы были искуплены. Слава Богу. Мы были искуплены. Наши кости были искуплены, наши уши были искуплены, наши легкие были искуплены, наши спины были искуплены. Все. Эй, вы искуплены, вы это понимаете? На уровне духа, души и тела. Да, слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Вы искуплены от проклятия закона. COVID-19 это проклятие закона. COVID-19 это имя и оно должно преклонить свое колено пред именем Иисуса. Оно должно преклонить свое колено. Эй, почитайте как-нибудь послание к филиппийцам. Иисусу было дано имя. Не просто какое-то имя, а конкретное имя. Не во всех переводах Библии на этом делается акцент. Там говорится, ему было дано имя. Нет, нет. Иисусу было дано имя Бога. Оставайтесь сейчас со мной. Конечно, это имя Иисуса. Это имя выше всякого именуемого имени. Но, о, Имя Бога. Ему было дано его имя. Его имя. Как его зовут? Егова Рафа. Бог-Целитель Твой. Это имя. И ковид-19. Рак должны преклонить свое колено пред Его Варафа, Богом, целителем твоим. Для того, чтобы исцеление кануло в прошлое, должно было измениться его имя. И как говорит Глория, я часто ее цитирую, она умнее меня. И я часто ее цитирую, и она говорит, что ж, причем вполне серьезно, что ж, Бог должен проснуться одним прекрасным утром и сказать, все, хватит, хватит, я столетиями исцелял этих людей, я устал от этого, все, сегодня после полуночи больше никаких исцелений. Распространите эту новость, если вы хотите исцелиться, вам придется это сделать сегодня до 12 ночи, и вы можете сделать поправку для своего часового пояса. Это нелепо и смешно. Библия говорит, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог любит Кенета. Говорите это, вставляя туда свое имя. Бог исцеляет сегодня Кеннета. Бог исцеляет сегодня Кеннета. Мы уже раньше говорили об этом, и я думал об этом в начале недели. Мы как-то уже говорили о соответствующих действиях. У одного парня было что-то не так с ногами, и... И его мама привезла его на служение исцеления Орла Робертса, и они привезли с собой его туфли, привезли его туфли, и Орл Робертс не успел возложить на него руки. И брат Робертс уже уходил. И тот парень обратился к нему. «Вы Орл Робертс?» Орл Робертс ответил «Да, сынок». Этот парень сказал «Я должен быть сегодня исцелен». Итак, задумайтесь об этом. Орл Робертс возложил руки на более чем 2 миллиона человек. Повредил свои плечи. Но... Он не переставал это делать, и он уже уходил с того служения. Я слышал, как он говорил, «Я самый уставший человек из всех живущих». В конце концов, он настолько уставал, что уже просто не мог отвечать на помазание. И он просто уходил со служения. И тогда он был в таком состоянии, и он объяснил это. Но тот парень сказал, «Что ж, я ничего об этом не знаю, но я должен быть сегодня исцелен». И он сказал что-то насчет того, чтобы иметь для этого веру. И его мама сказала, «Вы помолитесь, я буду верить. У меня есть вера». И Орл Робертс возложил руки на того парня. И Иисус исцелил его. Тот надел свои новые туфли и ушел. Тот парень вырос очень сильным мужем веры, потому что в тот день он должен был быть исцелен. Что ж, вы должны сегодня преуспевать. Вы должны быть сегодня здоровыми. Должны быть сегодня исцелены. Вы должны жить сегодня жизнью, которая стоит того, чтобы ей жить. И вы должны жить долго на земле, долгота дней должна быть приложена вам. Ну, брат Копланд, я верю, что есть установленное время, когда мы должны умереть. Что ж, вы просто ошибаетесь. Разве послание к евреям так не говорит? Нет. Что? Оно так не говорит. Оно так цитировалось. Каждому человеку определено время, когда ему умереть. Это одна из причин, брат Копланд, почему мне не нравится летать на самолетах. Почему, дорогой? Вы не летать боитесь, вы боитесь... Умереть, признайте это, вы боитесь смерти. А что, если пришло время пилоту умереть? Разве вы не думаете, что Бог намного умнее? Нет. Там говорится, каждому человеку положено однажды умереть. И вы можете влиять на это время тем, как вы живете. Что вы говорите, во что вы верите в своем сердце, и как вы... Дух, душа и тело, как вы питаете свой дух, как вы питаете свой разум и как вы питаете свое тело. Вы ответственны. Бог дал вам духовную пищу, умственную пищу и физическую пищу, но Он не будет вас кормить. Это ваш выбор. Это ваше решение. О, отец, мы благодарим тебя сегодня. Мы прославляем Тебя за то, что Ты всегда обеспечивал исцеление для Твоего народа с самого начала существования этой земли. Сегодня день исцелений. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и всю славу во имя Иисуса. Если Вы согласны с этим, скажите «Аминь». Вы можете садиться. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Наш благой Бог исцеляет. Давайте обратимся ко второму стиху 19 главы Матфея. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Марка 6, 56.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 О, снова это слово «созо». Сделаны целостными, спасены, избавлены, избавлены от разрушения и погибели. Они исцелены, здоровы и сделаны целостными. Я склонен считать, что эти же самые люди, эти же самые люди уже после того, как Иисус воскрес из мертвых, я склонен считать, что эти люди приняли Его, как воскресшего Господа и Спасителя. И я не уверен, что это не были те люди из Назарета, потому что Иисус тогда пошел и учил в их селениях. Именно так вы избавляетесь от неверия. Вы учите, и приходит вера. Аминь. Так было с его братьями. Мы знаем, что они считали его сумасшедшим. Мы знаем. Послание Иакова есть в этой книге? Это самое древнее послание в Новом Завете. Его написал брат Иисуса по одному из родителей. Именно поэтому Иаков так много знал о соответствующих действиях. Потому что вырос вместе с Иисусом. Он видел, как его старший брат это делал. Он слышал, как его старший брат говорил об этом. Вам бы хотелось, чтобы Иисус был вашим братом. Иисус бы такого не сделал. Иисус никогда не совершает ошибок. Я так устал слышать об Иисусе. Отстаньте от меня. Иисус никогда не грешит. Он никогда не говорит ни хороших слов. Такое впечатление, как будто каждое слово, которое я говорю, является неправильным. Что ж, Иисус? Но, когда Иаков увидел крест, и как потом Иисус воскрес из мертвых, то он принял его, как своего Господа и Спасителя. О, Боже мой, спасибо тебе, Господь Иисус. У нас сегодня все Хорошо. Хорошо. Давайте обратимся к четвертой главе Евангелия от Луки. Четвертая глава Луки – это просто пушка информации и силы. Четвертая глава, 38 стих. Это то, как Лука излагает то, что произошло в доме Петра. Вышед из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячку, и просили его о ней. Подошет к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же Солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему. Это конец субботы. Это конец субботы. Иисус исцелил человека в субботу чем взбудоражил всех в синагоге. При захождении же солнца, все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Иисус возложил руки на каждого из них и исцелил их. Он возложил руки на каждого из них и исцелил их. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Луки 6, глава 17 стих. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться. Они хотели послушать его, Иисус не только исцелял, он проповедовал и учил, и приходила вера, они просто пришли послушать его». Они просто хотели побыть в Его присутствии. О, они хотели послушать Его и исцелиться. Иисус не ходил и не выпускал в людей заряды силы. Ну, знаете, кто-то вытянул счастливый билет, понимаете? Нет, нет, нет, нет, нет. Во-первых, они слушали. Они хотели это послушать. Они хотели это услышать. Они никогда не слышали о благословении Авраама. Все, что они слышали, это «О, знаете, вы прокляты, если вы делаете, и вы прокляты, если вы не делаете», и все такое. И Иисус исцелял в синагоге, и они из-за этого злились. «Ну, есть шесть дней, в которые человек может работать». Что ж, почему тогда эта женщина находилась в таком состоянии все эти годы и не была исцелена? В какой из шести дней у вас предполагалось ваше исцеление? Ни в какой. Но Иисус увидел ее и позвал ее. Он увидел, что она была скорчена и не могла выпрямиться. И Он позвал ее. «Разве эта женщина не должна быть освобождена от этой немощи, посмотрите, 18 лет?» «По-вашему, она тогда первый раз пришла в синагогу?» «Сомневаюсь». «Посмотрите!» Она связана дьяволом вот уже 18 лет. Разве она не должна быть освобождена, зная, что она дочь Авраама? И апостол Павел написал, «Если вы во Христе, тогда вы семя Авраама, и по обетованию наследники вам дано то же самое обетование». Разве вы не должны быть сегодня исцелены, зная, что вы чада Авраама? Разве вы не должны быть сегодня исцелены, зная, что вы чада Бога Всемогущего? Разве вы не должны быть сегодня исцелены? Где бы вы ни находились, где бы вы в этом мире не смотрели сейчас эту передачу, вы должны быть исцелены от этой немощи. Вы должны быть освобождены сегодня. Вы чада Божье. Если вы не приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя, то примите его и затем примите Его как вашего Целителя. Так или иначе, просто возьмите это. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Луки 9, глава 10 стих. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он Взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидаю. Вифсаида. Вот как оно в действительности произносится. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о царствии Божьем. Беседовал с ними. Он сначала проповедовал. Не говорится, как долго. Первым делом он проповедовал, беседовал с ними о царстве Бога, который так благ. Разве вы не знаете, что Иисус рассказал им о том, что Бог благ? Он рассказал им о том, что Бог благ. Ваш Бог благ. Он не пытается проклясть вас. Он не пытается держать против вас ваши грехи. Он благ. Это его царство благости. И это его царство. Это его царство, и его царство является благим. Все в нем является благим. И требовавших исцеления исцелял. Итак, это благая весть. Аминь. Откройте сейчас вместе со мной десятую главу Евангелия от Марка. Хотя давайте сделаем вот что. Давайте сначала обратимся к 22 главе Матфея, 41 стих. Отметьте это у себя в Библии и подчеркните это. Нужно понимать эту крайне важную информацию в Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 41 стих. «Когда же собрались фарисеи...» Итак, фарисеи. «Когда же собрались фарисеи, Иисус...» спросил их, «Что вы думаете о Христе?» Нет, позвольте мне сейчас это изменить. Он не сказал «Христос». Вот что он сказал. «Что вы думаете о Мессии?» «Христос» в переводе на наш язык, оно означает то же самое, что и в древнееврейском языке. Но в силу того, как это слово зачастую использовалось, Люди не понимают его значения. Иоанн единственный, кто уделяет время, чтобы переводить его. Но, в любом случае, Христос. Помазанный. Это то, что означает слово «Христос». Крестить, изливать, помазывать. Иисус спросил, «Что вы думаете о Мессии? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, это все еще эпоха Ветхого Завета. Новый Завет. Начинается с книги Деяний, после воскресения Иисуса. Иисус по-прежнему проповедует главным образом Израилю. Он так сказал. Вы это поняли? Хорошо. Теперь откройте Марка 10, 46. Здесь говорится о Вартимеи Он больше не слепой, Артемей. Теперь он просто Вартемей.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 Сын Давидов, он знал, кем был Иисус. Он назвал его Мессией. Все остальные там настолько не вникали во все это, что не поняли этого. Но этот слепой понял. Сын Давидов, помилуй меня. Итак, позвольте мне вам с этим помочь. Милость, Хесед. Он взывает к иудейскому завету Хеседа. «Иисус, Мессия, прояви ко мне хесед!» Иисус остановился. Конечно же, он остановился. Вартимей знал, кем он был. Все остальные там даже понятия не имели. Многие... Посмотрите на это. Многие заставляли его молчать. Они этого не поняли. Но он еще более стал кричать. «Мессия, прояви ко мне хесед!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя». В любом случае, он сбросил с себя верхнюю одежду. Вы даже не представляете, насколько это важно. Он был слепым на законных основаниях. Его проверил священник, что он действительно был слепым и не притворялся. И у него была одежда, которая подтверждала, что у него было право быть там, где он был и что у него было право просить милостыню. И когда Вартимей встал, он сбросил с себя эту одежду. «Она мне больше не нужна. Я ухожу отсюда зрячим». Он знал, что Иисус был Мессией, он верил в это, и он верил в Хесет. И он возвал к нему, он был иудеем, и он точно знал, что он делал. И он распознал Иисуса как Мессию, посланного, помазанного Богом, и он назвал его Сыном Давидовым, и он возвал к своим правам по Завету. Вартимей встал и сбросил с себя эту одежду, отвечая ему Иисус спросил: Мне нравится, что сказала насчет этого Глория. Вартимей, что я могу для тебя сделать? Неужели не видно? Вартимей, что я могу для тебя сделать? Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Итак, он стал учеником Иисуса. Он стал последователем Иисуса. Кем еще он мог стать, Кейт? Он мог быть одним из великих апостолов. Вы не знаете. Вместе с Гадаринским бесновавшимся, который больше не был бесновавшимся, но был нормально одет. Он пошел домой, к своим друзьям. Это замечательные истории. И есть несметное число таких историй. Но Дух Божий выбрал именно эти. И в каждой из них есть информация, которая исцелит вас. Луки 18,35. Когда же подходил он к Иерихону, один, один конкретный слепой, поэтому мы знаем, что это действительно произошло. Был реальный Вартимей, и он действительно был слепой, и он действительно исцелился. Один слепой сидел у дороги, Прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? О, он не мог видеть, но он мог спросить. О, здесь собралось много людей! Что здесь? Что здесь происходит? Ему ответили, Иисус Назарей идет. И Он закричал: Иисус, Сын Давидов! Иисус, Мессия, прояви ко мне хисет, помазанный. Мне нужно твое помазание, мне нужно твое помазание, мне нужно твое помазание. Я хочу прозреть, о! Кто проходит мимо? Кто это? Кто проходит мимо этого зала сегодня? Кто в этом зале? Иисус из Назарета, сын живого Бога. Мессия, помазанный. Аллилуйя. И мы маленькие помазанные. Вы верите, что Господь Бог послал меня сегодня сюда? Аминь. Вы верите, что Он помазывал меня Своим Духом? Вы верите, что Он призвал меня и много лет назад отделил меня для того, чтобы я двигался в призвании пророка? Что ж, я тоже в это верю. Слава Богу. Аллилуйя. И знаете, что сказал Иисус? Если вы принимаете пророка, потому что он пророк, вы получаете награду пророка. Аминь. Что это значит? Что ж, это просто значит... И он также сказал следующее. Если вы принимаете того, кого я послал, вы принимаете меня. И Иисус из Назарета здесь. Но сейчас он Иисус с небес. И он Иисус из Назарета потому... Это требует объяснения для язычников. Для тех, кто читает Библию, на другом языке. Его имя было не Иисус. Его имя было Иешуа. В послании к евреям имя Иешуа было переведено как Иисус. И это несколько ставит в тупик. Некоторых людей. Именно поэтому здесь и написано «учебная». Разве не так здесь написано? По крайней мере, это то, что я читаю. Да. В любом случае, в послании к евреям это было сделано целенаправленно. Например, в английском переводе Библии Иисус Навин назван Иешуа, а не Иисусом. Хотя это все одно и то же имя. Что вносит некоторую путаницу. В любом случае, я не буду в это углубляться, но как-нибудь, может, и стоило бы. И он закричал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 Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Мы говорили о жизни, которая стоит того, чтобы ею жить. И теперь, когда вы исцелены, как насчет того, чтобы оставаться здоровыми? Я вспоминаю, знаете, это было удивительно. Я учился в университете Орла Робертса. Я был в поездке с братом Роберцем. Я слушал его, наблюдал за ним, слышал, как он проповедовал, видел, как он служил исцелением через возложение рук. Это было что-то поразительное. И в один прекрасный день меня осенило. Этот человек использует свою веру целенаправленно. Он использует ее целенаправленно. До этого вера была для меня чем-то спонтанным, чем-то таким бессистемным. Вы просто надеетесь, что что-то да и сработает. И брат Робертс сказал мне, не прикасайся к людям до тех пор, пока ты не готов высвободить свою веру. Делай это целенаправленно, ты можешь нацелить ее. И я наблюдал за ним, и я подумал, он использует свою веру, как механик использует свой инструмент. Тот подходит к своему ящику с инструментами и берет подходящий инструмент для конкретной работы. И Орл Робертс подходил к ящику с инструментами веры, и он использовал свою веру как инструмент, и он нацеливал ее. Он использовал ее и получал мощные результаты. И я понял, что мы можем делать это в ходатайстве. Мы можем делать это, когда ходатайствуем за членов семьи. Слава Богу! Эта вера реальна, и она во мне. Она дремлет и бездействует? Тогда возгрейте ее. Это по Писанию или нет? И я не помню, где это было, но опять-таки мы с Джерри были на одном собрании. Он проповедовал. О, говорю вам, я был уставший. И у меня где-то были эти заметки, где я записал это и хранил это. И апостол Павел написал Тимофею, «Возгревай себя». Он не говорил, «Бог, возгрей меня». Что должен сделать Бог, чтобы возгреть вас? Начнем с того, что вам придется возгревать самих себя, и тогда он сможет подключиться, если вы будете делать это верой. Джерри сказал это, и я сказал, «Слава Богу, я возгрет. «Я не чувствовал себя возгретым, я чувствовал себя разбитым, уставшим, измотанным, но я возгрет». И я сказал, «Я возгрет». Я сказал, «Я возгрет». 1 Фессалоникийцам, 5 глава. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Сам же Бог мира, шалома, да...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 где говорится о благодеяниях Божьих. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, и не забывай всех благодеяний Его». Какие Его благодеяния? «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, но удерживайтесь от всякого рода зла». Пусть ваши глаза будут устремлены туда, куда нужно. Я слышал, как Глория говорила, «Воздерживайтесь от того, чтобы смотреть на голых женщин, а тем более на голых мужчин». Это сказала Глория, не я. Она права. Смотрите на то, на что нужно. Если ваш взгляд начинает направляться куда-то не туда, дайте себе пощечину, закройте глаза и покайтесь». Аминь. Знаете, зачем лошади на глаза надевают шоры? Потому что у нее есть боковое зрение. Это для ее же пользы. И у нее потрясающее ночное зрение. И она может видеть опасности. Именно поэтому, когда вы едете на лошади, вам не нужно надевать ей шоры. Но если она тянет вашу повозку, то вам лучше, чтобы на ней были шоры, потому что она видит вот здесь то, что ей не нужно видеть, и может рвануть в сторону и перевернуть вашу повозку или ваш фургон. У нас надеты шоры Духа Святого. Смотрите туда, куда нужно смотреть. Проявления и признаки зла. Молодая женщина, которая нас гримирует, она работает с нами уже многие-многие-многие годы. Но даже с ней, не из-за нее, кто бы это ни был, только если Глория сама не гримирует меня, но когда эта женщина гримирует меня, я не расслабляюсь и не позволяю, чтобы... Я своим коленом или каким-то еще образом задел ее. Я не буду этого делать. И когда она смотрит прямо мне в лицо, чтобы проверить все, я не устанавливаю с ней зрительный контакт. Я этого не делаю. Из-за нее нет, из-за себя. Я просто отвожу свой взгляд в другую сторону. Послушайте. Мне 86 лет, но я отнюсь не покойник. Нет, мэм, нет, сэр. Я говорю вам, как оставаться здоровыми, потому что в таком случае вам придется пройти через покаяние, суть в том, что это сложно выбросить из своего разума, но вы можете это сделать и просто заблокировать это. Провозглашайте кровь Иисуса и ходите в ней. Взывайте к крови Иисуса и ходите в ней. Вы готовы принимать? Вы готовы помолиться молитвой веры? Встаньте, пожалуйста. Слава Богу! Слава Иисусу! Слава, слава, слава, слава, слава Агнцу Божьему. Спасибо тебе, Господь Иисус. Хвала тебе, Господь Иисус. Подключайтесь с верой. Подключайтесь. Подключайтесь. Брат Копланд, что это значит? Кто-нибудь пользовался феном сегодня утром? Вы включали его в розетку? Он не будет работать, пока вы не включите его в розетку. Аминь. И если там нет электричества, то вы можете включать его в розетку сколько хотите. Ничего не будет работать, но электричество всегда есть. Подключайтесь, просто видьте себя. Я подключен. Подключен к вере. Приложите усилия. Господь сказал брату Хейгену, когда у него были проблемы с сердцем, и он был парализован. Послушайте, что он сказал. Брат Хейгин был парализован от пояса и ниже. Он с трудом мог шевелиться. Он ничего не чувствовал. И он на протяжении месяцев и месяцев верил в Марка 11, 22, 23, 24 и 25. И в тот день он понял это. И Господь спросил у него, «Итак, ты веришь, что ты сейчас исцелен?» Он ответил, «Да, конечно». Господь сказал, «Исцеленные люди к этому времени суток уже должны встать». Это было, Кейт, где-то около 7 часов утра или чуть раньше. Господь сказал, «Исцеленные люди к этому времени суток уже должны встать». И брат Хейген сказал, «Хорошо, я встаю». И он не мог встать, но он встал. Он поднялся, столкнул свои ноги с кровати, и он сказал, что они были как два бревна, и они просто ударились о кровать, и он схватился за край кровати, и он сказал, «Я хочу объявить перед Богом и перед всеми ангелами в этой комнате. Я хочу объявить дьяволу и каждому бесу ада. Я исцелен от макушки головы до подошвы моих ног в могущественное имя Иисуса». И брат Хейген сказал, вдруг в мои ноги начало входить исцеление. Было такое ощущение, как будто в нерв воткнули 10 тысяч иголок. Боль была настолько сильной, но и настолько приятной. Я просто начал плакать. Я плакал не от боли, а от того, что мог чувствовать свои ноги. И в считанные секунды он был полностью исцелен. Из-за того, что он родился недоношенным, у него были такие пороки внутренних органов и систем. Но он приложил эти усилия. Аминь. Он говорил, что когда он выпивал что-то холодное, и он сказал врачу, я могу чувствовать, как оно заходит сюда, но оно идет вот сюда, прежде чем попадает в мой желудок. И врач сказал ему, сынок, скажу тебе, для того, чтобы ты жил, нам придется изменить все в твоей грудной клетке. Тебе будут нужны новые легкие, тебе будет нужно новое сердце, придется поменять все в твоей грудной клетке. Нам придется все это сделать, но, конечно же, такого не может произойти. Задумайтесь о том, что произошло с ним буквально за секунды на основании Марка 11, 23, 24 25. Все в области его грудной клетки, его сердце, его легкие, вся его мочеполовая система, все... И он встал с кровати, он весил всего 40 килограммов, и он встал и обошел всю ту комнату, будучи за считанные секунды полностью исцелен. Поднимите руки перед Богом, если хотите, Закройте глаза. Слава Богу! Если вы верите этому Евангелию, которое я вам сегодня проповедовал, и вы готовы принять силу Божью к спасению вашего духа, вашего разума и тела, тогда скажите следующее. Это Евангелие, которое я услышал, является силой Божьей к моему спасению. Я исповедую Иисуса Христа, как Господа моей жизни, Духа, Души и Тела. Я принимаю силу Божью, чтобы она сделала меня здоровым, целостным избавленным спасенным и исцеленным сейчас я поступаю на основании слова божьего я принимаю силу божью немощь болезнь и боль я противостою вам во имя иисуса болезнь слабость и боль вы не являетесь волей божьей я привожу в исполнение Слово Божье в отношении вас. Я не потерплю вас в моей жизни. Оставьте мое присутствие. Я никогда не позволю вам вернуться назад. Мои дни немощи и болезни закончились. Я спасен. Я исцелен. Сила и власть болезни была навсегда разрушена над моей жизнью. Иисус понес мою болезнь. Иисус понес мою слабость. Иисус понес мою боль. Я на веки свободен. Болезнь больше не будет надо мной господствовать. Грех больше не будет надо мной господствовать. Страх больше не будет надо мной господствовать. Я был искуплен от проклятия закона. Я провозглашаю мою свободу во имя Иисуса. Сегодня Евангелие – это сила Божья для меня, ко спасению. Я принимаю Евангелие. Я поступаю на основании Евангелия. Я сделан целостным во имя Иисуса. А теперь действуйте, прославляйте, двигайтесь, слышьте, выпрямляйтесь, будьте избавлены, будьте свободны, будьте здоровы. Делайте то, что вы не могли делать раньше. Делайте это, слава Богу, делайте это. Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, Иисус, слава Богу. Я беру власть над артритом, слава Богу. Я беру власть над плохим зрением, я беру власть над мигреневыми головными болями. Я беру власть над всеми формами немощи и болезни. Я беру власть над всеми проблемами в пояснице. Я беру власть над воспалением в суставах. Я беру власть над язвами в рту. Я беру власть во имя Иисуса, над всякой немощью, над всякой болезнью во имя Иисуса. Итак, возьмите это, сделайте сейчас что-то. Этот зал наш, если хотите бегать, бегайте, если хотите танцевать, танцуйте, делайте что-то. Предпринимайте сейчас какие-то действия, двигайтесь, восклицайте. Аллилуйя, ну же, ну же. Воздайте Господу хвалу, воздайте Ему хвалу. Дайте Ему власть над вашим телом, дайте Ему власть над вашими пазухами. Дайте Ему власть. Сделайте это прямо сейчас, слава Богу. Дайте Ему власть над вашим сердцем. Скажите это громко вслух. Сердечная мышца? Ты отличное сердце. Ты новое сердце. Меня зовут... Вставьте туда свое имя. Меня зовут Кеннет Новое Сердце. У меня новое сердце. На самом деле... На самом деле... Кеннет, на самом деле... Позвольте мне поделиться моим свидетельством. Моя ДНК пошла по линии мамы с историей проблем с сердцем. Моя мама умерла, имея проблемы с сердцем. Ее старший брат погиб на Второй мировой войне. Ее младший брат умер от инфаркта. Мой дедушка умер от инфаркта, и у меня начинались похожие проблемы. Как-то раз я проповедовал в тюрьме, и у меня началась одышка, и я проходил через все эти вещи. Понимаете? Я не сдавался. И это никогда не причиняло мне боли, но я мог чувствовать вот здесь в груди вот это покалывание. И я знал, что это было. Понимаете? В любом случае, я прошел все обследования и все тесты. И кардиолог, который обследовал меня, он сказал, что ж, вам нужен кардиостимулятор. И я сказал, Господь, я просто буду верить. Бог, я просто буду продолжать двигаться дальше, без этого кардиостимулятора. И ко мне пришло слово от Господа. И он сказал, нет, сейчас уже слишком поздно это делать, прими этот кардиостимулятор верой. Я так и сделал. И? В моем возрасте, имея в истории болезни, проблемы с сердцем, для того, чтобы пройти мой летный медосмотр, мне должны были снять электрокардиограмму на беговой дорожке. Что ж, не только в моем возрасте, но в любом возрасте, если вы хотите пройти этот медосмотр, вам будут делать этот тест. А тем более после 75 «Вы должны проходить этот тест на беговой дорожке». А мне уже было 84, и этот кардиостимулятор работал по новой технологии. В действительности там, на летном медосмотре, у них не было особо большого опыта с ним. И в этот кардиостимулятор был встроен дефибриллятор. Он пару раз у меня срабатывал, но ничего такого серьезного не было. А в любом случае, я просто начал тренироваться. Я встал на беговую дорожку. И фактически я прошел этот стресс-тест еще до того, как я пошел и прошел этот стресс-тест. Спасибо Кейту и Филис Мур, которые еще до этого отдали мне, потому что мне нравилась беговая дорожка Филис. Ее беговая дорожка была лучше моей устаревшей развалюхи. И у моей маленькой домашней беговой дорожки был наклон всего 10 градусов. А для того, чтобы сдать тот стресс-тест, нужен был наклон 14. Благодарение Богу, у меня была беговая дорожка, на которой я мог это сделать, поэтому я сдал этот тест. Он должен был длиться 9 минут. В моем возрасте мне можно было ограничиться 6 минутами, но я сдавал его на протяжении всех 9 минут с дефибриллятором. И он не включился. Да, потому что я верой принял кардиостимулятор и дефибриллятор. И я проходил этот тест с включенной функцией дефибриллятора. И потом, после того, как я сдал этот тест, представитель производителя этого устройства пришел с компьютером и отключил этот дефибриллятор, потому что он мне больше не нужен. Я устремляюсь к 120 годам. Слава Богу, я сказал, вы понимаете, верой, верой, Положите руку на свое сердце. Я беру мое новое сердце, оно есть у меня сейчас. И начинайте радоваться. Прославляйте его, прославляйте его и благодарите его. Прославляйте его и благодарите его. Прославляйте его. В этом ключ. Лечение хвалой. Каждая пятница на нашей передаче, это день пожертвований. Позвольте мне снова прочитать вам из 6 главы послания к Галатам. Это основополагающее учение и местописание для сбора пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». И Слово Божие говорит в шестом стихе шестой главы Галатам, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Седьмой стих, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Я знаю, что многие из вас, кто смотрит сейчас эту передачу, являются партнерами Кеннета и Глории Копунт в этом служении. И когда вы вошли в это партнерство, вы исполняете вот это местописание. Вы были наставляемы в Слове Божьем, и это Слово принесло изменения в вашу жизнь. И вы пришли в восторг вот этого хорошего плана Божьего для вашей жизни. Но вы на этом не остановились. Вы ответили на это Слово, которое вы услышали. И вы посеяли в него, чтобы не быть последними, кто его услышал. Чтобы это Слово не остановилось на вас, но чтобы оно доносилось до других людей по всему миру. Это исполнение вот этого библейского поручения, что мы должны делиться всяким добром с теми, кто преподает нам Слово Божье и помогает вере подниматься внутри нас. Слава Богу за тех людей, которых Он привел в нашу жизнь, чтобы преподавать нам Слово Божье. В других местах Писание говорит нам, что мы можем смотреть на результат жизни тех, вере, кого мы можем следовать. Я верю, что в Кеннете и Глории Копланд вы нашли веру, которую вы можете следовать. Я знаю, что я нашел, и я благодарю Бога за это. Партнеры, мы любим вас. Кеннет и Глория Копланд любят вас. Они ценят вас. Они молятся за вас каждый день. И многие из вас, партнеры, молятся за это служение каждый день и за всех партнеров миссии Кеннета Копланда по всему миру. И Кеннет и Глория Копланд вот уже более 50 лет проповедуют бескомпромиссное Слово Божье по всему миру. И скажите это вместе со мной. От одного края и до другого. И когда вы являетесь партнером с этим служением, вы являетесь партнером со служением, которое специализируется на том, чтобы жить, ходить, говорить и сражаться верой. И через партнерство, благая весть Евангелия достигает людей по всему миру, через эти передачи, через наш журнал, через другие наши материалы и конференции, вплоть до постов в социальных сетях. Партнерство играет важную роль в том, чтобы доносить это до людей повсюду. Поэтому... Отец, во имя Иисуса, мы приходим перед Тобой, и мы приносим Тебе наши пожертвования, и мы поклоняемся Тебе ими. Мы просим Тебя презреть на них и принять их от сердца веры и любви. И когда Ты это делаешь, Господь, я знаю, что эти пожертвования дают Тебе доступ работать в жизни этих людей, в их семьях, их финансах, их бизнесах, в их служениях. Во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за них. Слава Богу, партнера, позвольте мне сказать это еще раз. Мы любим вас. Мы так ценим вашу веру и вашу поддержку. И мы благодарим за вас, Бога. Слава Богу. Послушайте, в заключение позвольте мне напомнить вам. Будьте частью хорошей церкви. У Бога есть для вас церковь там, где проповедуется Иисус, и где вы можете стать частью той семьи. Слава Богу. Большое спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До следующей встречи. А пока помните, что Иисус – Господь.